максимально стараться чтобы мой контент был полезным и хочу чтобы наш сегодняшний вебинар был более интерактивный если у вас будут вопросы либо вы хотите углубиться в какую-то конкретную тему или чтобы я там побольше рассказала о каком-то важном для вас моменте буду рада вашим комментариям и собственно углублюсь в конкретный вопрос открыто видео, на весь экран. Пока в главном экране будет больше презентация. Итак, я Катерина Раюк. Сейчас я отвечаю за направление рекрутинга в компании Хабер. В целом мой опыт составляет в рекрутинге и HR больше 13 лет. Последние 7 лет я работаю в IT-компаниях. И так сложилось, что 4 последних года это так или иначе опыт, связанный со сферой e-commerce. До IT-направления я работала и в офлайн-бизнесе, не связанный с IT. И, собственно, имея экспертизу и опыт работы и в том, и с одной, и с другой стороны, я, собственно, могу вам немножко рассказать и подсказать по поводу организации удаленной работы. Также я хотела бы с вами поделиться сегодня о том, как... Работает хавер на удаленной работе. Но у нас есть интересное предложение, абсолютно бесплатное для тех поставщиков, которые продают медицинские товары и товары медицинского назначения, они могут на нашей бесплатной платформе, на нашей платформе Хабер Онлайн бесплатно разместить свои товары и попасть в продажи на различные маркетплейсы. Это так для информации, если здесь есть поставщики с нами. Для того, чтобы дальше продолжить, я хотела бы задать вам один вопрос, чтобы вы в комментариях мне написали цифру, сколько людей работает в вашем бизнесе, либо в компании, в которой вы работаете, чтобы я понимала, на какой масштаб мы сегодня будем ориентироваться и как раз делаю акцент на тот контент. Сергей ответил, что в его компании работает 10, 13, 12 человек. Отлично. 25. 1000. 100+. 7, 17. Угу. У нас разная сегодня аудитория. Есть и совсем небольшое количество, есть совсем большое. Круто. Угу. 10 тысяч, не тысяча. Отлично. Хорошо. Тогда э, перейдем к сегодняшней адженте. Я вам расскажу о неких рекомендациях предпринимателей, и они также подойдут руководителям команд и просто для себя о том, как организовать работу удаленно, как быть более продуктивным. Там Светлана написала о том, что ей кажется, что на удаленке люди стали работать меньше. Вот сегодня мы поговорим о том, как это сделать более... Прозрачным, понятным и организованным. Немножко расскажу вам о работе на удаленке, о том, как это делает Хабер, как мы переходили, вы сможете задавать вопросы, и в конце я вам расскажу о том, как работает наша B2B платформа Хабер онлайн, какие есть особенности у поставщиков, какие есть особенности у маркетплейсов работы с этой платформой. И, собственно, как вы можете зарабатывать через эту платформу и те, и другие. <coughs> Итак, поехали, да? расскажем про рекомендации по настройке удаленной работы. Для того, чтобы работа удаленная была достаточно организована, первое, что нужно сделать, это позаботиться о рабочих местах сотрудников. Я уверена, что многие из вас раздали технику своим людям, взяли ноутбуки, подмышки, поехали домой кто-то настраивал удаленные доступы, vpn для своих сотрудников, чтобы все, все общие программы они работали у всех, несмотря на то, что вы не находитесь все в одном месте, в одном офисе. И с этой проблемой вы все справились на 100%, потому что вы работаете уже, время карантина прошло больше трех недель. Но карантин наш непонятно, когда закончится, что с этим делать, тоже непонятно, и все чаще и чаще я слышу от различных ребят о том, что не у всех построены дома этот рабочий уголочек, где есть нормальный стол, стул, где есть хорошая гарнитура, и кто-то что-то позабывал, приходится возвращаться в офис или забирать какие-то важные вещи. Я бы советовала для... Того, чтобы ваши продуктивно, сотрудники работали более продуктивно, они там полулёжа, полустоя, где-то на диване или на кровати, организовать им доставку из офисов уже существующий, ничего не нужно покупать, только организовать доставку по запросу, опять же, да там, стола, стула, гарнитуру, наушники с микрофоном, так, чтобы вашим людям было зачем работать. Но понятное дело, что нужно спросить, сделать запрос, да, кому чего не хватает, и, собственно, организовать доставку. Это такой самый простой метод понять, а все ли есть, всего ли хватает, удобно ли, есть ли пространство, помочь какими-то советами, там, да, если у кого-то еще другие члены семьи живут в квартире, дети и так далее. Второй... Второй пункт, о котором я хотела бы рассказать, это самый востребованный на сегодня soft skill, навык, это самоорганизованность. Он необходим конкретно, лично вам, и стоит обращать внимание, если он у ваших сотрудников. Как, так как это навык, его можно вырабатывать, тренировать, улучшать, даже если он у вас страдает, его можно подтягивать. Что можно сделать для того, чтобы не сбиться с того ритма, с которым вы привыкли жить в офлайне? Если у вас есть какие-то утренние ритуалы, например, вы встаете, идете в душ, варите себе чашечку кофе, потом одеваетесь, идете на прогулку с собакой, не нарушайте своих традиций. Делайте то, что и делали вы а, в офлайн-жизни. Когда вы выходили из дома, у вас был своеобразный график, так же, как и у график ваших сотрудников. И когда вы приходили в офис, у вас тоже были какие-то утренние ритуалы, вы я не знаю, там, командой медитировали по утрам, либо пили кофе и разговаривали на нерабочие темы, оставляйте эти традиции, они помогут настроиться и вам, и команде на рабочий лад. Это поможет сконцентрироваться и э, не почувствовать, э, что что-то поменялось в вашей жизни. По крайней мере, не сильно вы будете это ощущать по эмоциональному состоянию. Следующий мой совет и рекомендация. Я рекомендовала бы всем фиксировать, куда уходит ваше время, особенно рабочее. Помимо того, что вы, как и в обычной жизни, наверняка многие из вас планируют, лучше еще составлять фактическое выполнение задач в том виде, в котором она есть, есть Грубо говоря, это такой фотография рабочего дня. Вот утром вы включили ноутбук, у вас там был митинг, он у вас есть, например, в календаре, он уже у вас отмеченный. Но если он задержался на 15-20 минут, добавьте себе, зафиксируйте, что митинг затянулся, и отметьте нужное время. Или там... Если вы два часа отвечали в Slack по различным видам коммуникации, по различным вопросам, тоже зафиксируйте час на ответы и коммуникацию в Slack. Тогда вы сможете э, сделать э, э, какой-то пересмотр, понять, куда же уходит ваше время, как вы можете его оптимизировать, и, собственно, таким образом вы можете понять, как улучшить свою работу, свою продуктивность. Также вы можете найти закономерность в часах, где вы делаете наибольшее количество задач, и это время можете выделять специально для выполнения задач только для вас, да, когда вы продуктивны. Едем дальше затрагивала тему до этого планирования, поэтому а, третьим пунктом будет планирование. Фиксируйте а, все приоритетные цели, задачи, а, где это можно делать абсолютно, где угодно, хоть на доске, хоть в блокноте, хоть в календаре, планируйте оставляйте время для важного, закладывайте время для коммуникации, которые у вас уходят бросами или каких-то срочных ситуаций, да, там закладывайте 30% времени, выделяйте там три задачи важных на день, планируйте неделю, планируйте, что у вас должно получиться в конце недели или в конце месяца, делайте общие планинги с командами, визуализируйте это, как-то автоматизируйте, например, там, в общих э, досках Trello, CRM, ках различных, хасана например, может подойти. Они абсолютно бесплатные, их можно попробовать и использовать в своей работе. Я лично использую... Для себя Google календарь, он отлично ложится для планинга общих вещей, фиксирования времени. Плюс есть у меня отдельный чек-лист, я вот написала презентации, он находится на сайте 365 данных. И там очень маленькие блоки по дням, приоритеты на неделю. И э, с правой стороны есть целая колонка задач, которые я должна выполнить за неделю. Я их себе пишу. Я люблю писать руками, планировать. Электронный формат мне позволяет это делать совместно с другими людьми. Поэтому, да, я делаю небольшую двойную работу, но в чек-листе я пишу меньше, а в календаре больше. Но это мне доставляет удовольствие. Видеосвязь с коллегами. На презентации вы видите митинг, скриншот митинга Хабера. Очень важно поддерживать связь со своими коллегами, особенно видеосвязь с включенными камерами, микрофонами. Им важно начинать общение с неформальных тем, первый 10-20 минут поделиться какими-то вещами пошутить рассказать какие-то забавные ситуации и собственно это даст команде настрой и включая видео это такой must да, чтобы видеть эмоции других людей это социальная некая опора, также связь с коллегами вам поможет избежать ощущения социального изолирования. Вы меньше будете ощущать, что вы не общаетесь с другими людьми, потому что вы их будете видеть, слышать, вы можете видеть их невербалику, их эмоции, и, собственно, по их реакции вы можете понять, что происходит с ними. Следующий, следующая рекомендация – это установить время для тишины. Когда мы перешли на удаленную работу в Хабер, первая неделя была просто изматывающая, потому что появилась куча коммуникаций в разных чатах, разных митингах, и мы приняли решение соблюдать тишину с часу до двух стабильно, то есть мы не пишем в это время, никому никому не звоним, понятное дело, что если есть какой-то важный прям срочный вопрос, это правило чуть-чуть а, нарушается, но в целом все стараются соблюдать такую штуку. Я бы еще советовала бы, если вы общаетесь через Slack, есть такое, есть такая штука у людей, когда они Отойдя от компьютера, не взяв с собой телефона, например, пошли там, разогреть себе еду или там, налить кружку воды, э, они переживают о том, что им в это время кто-то напишет. Ну, или бы просто не отлучились, да, там, кормить ребенка, я не знаю, там, собака что-то загавкала, да, там еще какие-то, кто-то пришел, э, доставка приехала, например, да, и в этот момент люди очень сильно переживают, что они... Э, пропустят какую-то важную задачу. И для того, чтобы этого не происходило, можно придумать статусы в Slack, да, отмечать. Там, Ушел на прогулку, буду через 15 минут. Или там заболел, сегодня не писать. Или там... Полдня меня не, не трогать, работать от важных задача. Тогда люди будут видеть ваш статус, и, собственно, это будет им говорить о том, что сейчас лучше э, вас не трогать. Вантуваны. Что такое Вантуван? Поставьте, пожалуйста, плюсик тот, кто знает, и минус тот, кто не знает. Нужно ли мне рассказывать об этой теме, или не нужно? Минус, плюс, плюс, минус. Угу. Минус. Так. Есть у нас как минимум три человека из тех, кто ответили о том, кто не знает, что такое Вантуан. Тогда я расскажу, что это очень-очень кратко. Это разговоры, грубо говоря, по душам только на рабочие темы. Uh, у них есть разные структуры, не буду сейчас в это углубляться, можно говорить, там, например, там, об ощущениях, можно говорить о рабочих задачах, можно говорить о развитии, можно говорить о, о эмоциональном состоянии сотрудника или о какой-то важном происходящем в его карьере. А можно также говорить, проводить вантуаны на нерабочие темы. Это новая функция, которая появилась у one-to-one. Кто-то из них и проводил его до удаленной работы, но в удаленном формате она очень-очень нужна и важна, потому что... Помимо того, что все мы перешли на удаленку, все мы сидим, изолировавшись дома, на нас нависла пандемия, кризис в Украине, домочадцы, удаленная работа, и все это социальное такое шатание, со всех сторон давящая информация. И если с людьми не проговаривать их ощущения, их переживания, а, их эмоции, их беспокойство, то а, рано или поздно а, сотрудник может а, сгореть, а, может быть а, ему не с кем поделиться, он не хочет рассказывать о каких-то вещах на общих митингах. И вот такие вот вантуаны, да... Можно их совмещать с рабочими темами, но лучше делать один вантуван на нерабочие темы, чтобы понять эмоциональное состояние сотрудника, чем вы можете его поддержать. А можно один вантуван делать на рабочие темы, о его там развитии, о его амбициях, о его каких-то важных рабочих вещах, моментах. Вот. Поэтому с приходом удаленной работы я бы делала несколько вантуванов. Как правило, в офлайн формате они проводились почти у многих раз в месяц периодичностью. Да? Сейчас хотя бы лучше один раз в две недели делать. Это такая вот штука, которая поможет вам держать руку на пульсе с каждым вашим сотрудником. Больше прозрачности. Это в целом о компании, о команде, о коммуникациях. Uh, есть uh, переживания людей, что что-то пойдет не так, что в компании есть какие-то проблемы или их нет, но люди об этом не знают, uh, либо их руководители им не доносят, да, там у нас где-то было 10 тысяч человек, 100 тысяч человек. И чем чаще в общих информационных каналах вы будете говорить о происходящем внутри компании, о том, как вы решаете бизнес-проблемы, с которыми сталкиваясь, о том, как вы планируете будущее компании, какие действия вы предпринимаете, лучше об этом говорить слух, чтобы люди меньше переживали. Ну, либо через руководителей команды. Да? Меньше переживаний, меньше додумываний, меньше э, мыслей по этому поводу, больше мыслей по поводу работы. Uh, успокаивая таким образом, информируя людей, вы их успокаиваете, они меньше думают о ненужном, а больше думают о нужном, да? что нужно собраться, что нужно сейчас помочь, что нужно больше делать, больше uh, быть продуктивным, uh, несмотря на все происходящее. Вы работаете, а мы решаем вот эти вот штуки, все будет хорошо, не переживайте. Еще есть такая вещь, как... Uh, если ты что-то сделал, говори вслух. Особенно это касается работы в командах. Если ты сделал какую-то задачу, которая не касается только тебя или тебе кажется, что она касается только тебя, лучше озвучить эту там, задачу в общем чате, на общем митинге, потому что она может повлечь за собой какие-то другие задачи, других людей, какие-то другие последствия. И если вы не будете... Если в офисе да, вы могли контактировать и рассказывать, и делиться, то работой удаленно не всегда видна ваша работа. И если вы будете об этом говорить, то... У ваших руководителей будет меньше переживаний о том, что они не понимают, что вы делаете. У вашей команды, если вы руководитель, будет меньше переживаний по поводу, что они изолированы от информации, они там меньше чего-то знают. И, собственно, вы можете выявить какие-то важные взаимодействия, да, влияние на задачи кого-то другого. Используйте специальные приложения. Это следующая моя рекомендация. Я фанат каких-то оптимизаций, автоматизации, каких-то приложений и расширений. И, собственно, могу вам сейчас как минимум сбросить ссылочку на 100 плюс различных приложений, где вы можете подбрать свое, это далеко не все, и будет со всех разных ресурсов, я их собираю, особенно все, что связано с рекрутингом, сорсингом, поиском людей, очень крутые вещи есть и придумывают. Расскажу вам, вот кидаю ссылочку, здесь вы можете найти различные сервисы, прям от спорта, отдыха, организации своей работы, CRM, -а, дизайна, игры на гитаре, я не знаю, чего угодно. И все это онлайн, да, и там даже есть страничка спокойствия, на которую вы заходите, там играет какая-то музычка, чтобы вы расслабились в данный момент и сейчас. У меня, например, стоит альтернатива такому приложению расширение. я не помню, как оно называется, я его когда-то установила и забыла про него. Когда вы открываете новую вкладочку, там есть кружочек, который в браузере, да, который сужается и расширяется, он показывает вам дыхательную практику. То есть, когда он сужается, вы выдыхаете, когда он расширяется, вы вдыхаете. И делая, повторяя за этим кружочком дыхательные упражнения, вы, в принципе, можете восстановить какие-то... Сделать свой перерыв, там, восстановить какие-то ресурсы и так далее. Очень люблю приложение Strik, но бесплатное. Это CRM-система, там можно настроить и воронку рекрутинга, и добавлять из письма прямо в календарь задачку, и следить за отслеживанием каких-то фулапов Система вам будет напоминать, что это письмо пришло 3 дня назад, вы еще не ответили. Да? А также кто-то пользуется ей для продаж, Но там для продаж, по-моему, платная версия есть с расширенными функциями. Бесплатная версия, ну, как бы, хватает для работы с письмами, фоллоуапами, задачами в календаре, и там постройки воронки есть даже. Вот, советую, у кого нет CRM-ки на сегодня, можно взять либо стрик, либо... Асану, они в бесплатной версии можно автоматизировать свои продажи или какие-то свои процессы. Также есть куча приложений, блокирующих социальные сети, когда вам нужно сконцентрироваться на задаче, Есть онлайн помидора, где вы выставляете время концентрации и вам больше никуда не дает заходить. Там есть различные... Штуки, которые помогают автоматизировать действия в социальных сетях, там массово добавлять друзей, удалять друзей, лайкать, писать сообщения и так далее. Поэтому автоматизировать свою работу важно не только. На удаленной основе, да, и оптимизировать. И в оффлайн это тоже актуально, поэтому сейчас оно просто более остро становится, да? У нас нет никаких возможностей там, обсудить какие-то вещи, и чтобы не забывать было круто систематизировать свою информацию. В голове всего не удержишь, а эти вещи помогают оптимизировать. Двигайтесь, отдыхайте. Хороший пункт, не у всех он получается, скажу честно, у меня тоже не всегда. Это о том, что когда вы в офлайне у вас есть какие-то телодвижения, в любом случае вы двигаетесь. Вы двигаетесь с работы на работу, неважно, едете вы на машине либо на общественном транспорте, вы все равно где-то перемещаетесь. Вы идете на обед в столовую, вы идете пешком в магазин. Сейчас с удаленным форматом у нас все меньше и меньше движения, Поэтому я бы советовала и рекомендовала найти альтернативу. У кого э, и так мало совсем времени, нет занятий там, на долгие изнуряющие там, тренировки, э, йоги, и там Еще какие-то вещи. Я бы советовала очень быстро альтернативный вариант это планка. Сколько выдержите, да, там от 2 до 3 минут вполне достаточно для того, чтобы ваши мышцы были в напряжении хоть какое-то время и не атрофировались, потому что рано или поздно у вас начнутся проблемы со спиной, потому что вы мало ходите, все время сидите. Ну и, собственно, вот я Мордочку отъела на удаленном формате, и нужно как-то следить за своим физическим э -э, видом, чтобы двигаться и быть немножко в форме, иначе мы едим, сидим, сидим и едим, иногда ложимся спать. И такой формат работы долго нас э -э, не, не, не, не сможет держать в здоровом состоянии, позаботьтесь о своем теле. Прежде чем я начну рассказывать про кейс Хаббера, возможно, есть какие-то вопросы относительно рекомендаций, которые мы только что разбирали, задавайте, буду рада ответить. Нужно ли углубиться в какую-то дополнительную тему, рассказать чего-то больше? Все понятно. Давайте по делу. Окей, давайте по делу. Может быть, кто-то еще хочет ответить. И угу. коммерцию e мы дойдем. Хорошо, тогда расскажу о Кейсе Хабер. Еще до того, как объявили карантин. А Хабер уже начал готовиться и там, рассылать общие письма о том, что, о том, что возможно скоро нам придется работать удаленно. И мы сделали такие штуки, как тренировочные дни. Понятное дело, что сейчас это уже никакого значения не имеет, но процессы эти компании, они уже более-менее были подстроены под удаленный формат. У многих компаний были опции удаленной работы, но так, чтобы все на удаленке, такого опыта есть только у нескольких этих компаний в Украине, которые и в обычном режиме работают удаленно. Но таких компаний очень-очень мало. Поэтому... Мы сделали тренировочный день, попробовали, вроде как бы ничего критичного не выявили, и решили, что мы спокойно можем уйти на удаленку. Но началось много митингов. А, поэтому мы выработали какие-то правила, а, вы, ну, например, мы выработали час тишины, мы выработали, доработали там коммуникации в флаке, а, общие чатики, какие-то виды... А, краткой отчетности перед митингом, чтобы больше контекста было, о чем говорит человек. И такие штуки до внедрили. Но в целом сейчас работа Хабера отлично налажена. Есть проблемы с процессами, которые не выдерживали, которые вдруг появились. Например, никогда не было процесса там согласование чего-то, и вот на удаленке появилась резкая необходимость, и мы начали их прописывать. Работы мы с митингами по хэнгаутсу и зуму, по видеосвязи. В Google календаре у каждого сотрудника есть какие-то планы, и мы таким образом назначаем друг другу разные таймслоты для обсуждений, понимая его расписание. Хурма нам помогает смотреть орг структуру, информацию о присутствии людей, больничные, отпуска, там какие-то полдня сотрудника нет, да, Плюс э, у нас появилась новая штука, как удаленный онбординг. У нас много было закрытых вакансий в марте, и куча людей с конца, с середины марта начали появляться в нашей компании уже в удаленном формате. И в хурме можно увидеть закономерности, чего, кто в какой команде есть, как он выглядит, как у него фамилия, куда ему написать, какие у него контакты и так далее. Очень помогает в онбординге в удаленном. Документы мы все стараемся подписывать в электронном виде. Понятное дело, что бухгалтерия еще какие-то вещи иногда приезжает делать в офис с документами, но сотрудники все делают через сервис частно с помощью электронной подписи. Совместная работа с документами в Google Диск, храним мы все в Confluence. у нас там появилась база знаний. Также у нас есть сайт Академия, где у нас есть обучающие курсы, есть внутренний сайт со всей информацией о компании, что тоже хорошо помогает сотрудникам адаптироваться. Также мы проводим общие планинги визуально. Кто-то использует Мира, кто-то использует Jamboard. это гугловское приложение. Очень удобно для того, чтобы визуализировать карточки, и там вместе могут работать разные люди одновременно, если вы им даете доступ. По Хабберу, в принципе, наверное, основное все рассказала. Существенно в нашей жизни ничего не поменялось. Я вижу вопрос от Миры, если действительно сотрудники работают хуже, что делать? Если действительно у вас какие-то факты, что они работают хуже, не выполняются задачи или нарушаются сроки, либо качество страдает задач. Я думаю, что у вас не все сотрудники так вот делают. Если со всем, то, наверное, нужно поговорить о том, что со всеми, да, что работа на удаленке – это не отпуск, что наши задачи никто не отменял. Ставьте дедлайны, если их не было. Оговаривайте ожидания, чего вы ожидаете, как должна быть выполнена задание, задача, когда она должна быть выполнена, в каком формате. Если есть какие-то проблемные люди, да, с которыми никак не получается наладить эту работу, то я бы поговорила об этом, почему так происходит. Может, у человека есть какие-то причины реальные, может, у него там дома 550 детей на голове сидит, и он просто не может эту работу выполнять. Можно найти какой-то компромисс. Я уверена, что люди тоже понимают и дорожат свои работы, особенно сейчас. Вот. мир, Я думаю, нужно будет просто поговорить, озвучить свои ожидания, и люди поймут. Если не поймут, то нужно с каждым каким-то отдельным персонажем разбирать, что происходит, и покопаться глубже в этой причине. Поняв причины, вы поймете, почему они так поступают. Так, едем дальше. Про B2B-платформу. На нашей платформе Хабер онлайн 500 плюс поставщиков на сегодняшний день. Что, что, что делает платформа? Она автоматизирует работу между поставщиками и маркетплейсами. Маркетплейсам это выгодно, то, что они расширяют свой ассортимент, пополняя каталог товаров автоматизируют работу с поиском поставщиков, обслуживание контентом, то есть они меньше тратят денег на работу с поставщиками. А поставщикам же есть тоже свои выгоды, они либо не были в онлайне и могут таким образом продавать свой товар не только в офлайне, но и в онлайн размещая его на различных маркетплейсах, плюс они, собственно, могут самостоятельно через нашу платформу попасть на топовые маркетплейсы, куда бы там просто магазинчик или просто поставщик вряд ли бы а, попал, потому что есть у разных маркетплейсов какие-то свои определенные критерии отбора поставщиков, и они тщательно их подбирают, а как раз наша платформа помогает им прийти к этой цели быстрее. А, касательно как работают удаленно поставщики. Да, они составляют список своих товаров, они... Э Регистрируются на нашей платформе, наши менеджеры их проконсультируют, где на каких маркетплейсах а, меньше всего представлен такого рода товар, где меньше конкуренции. И, собственно, а, помогут им организовать работу, объяснят, как с этим работать. У нас есть отдел контент-менеджеров, которые помогут в... А, оформлении контента да, товаров э, аккаунт, который сопровождается, если есть какие-то трудности и собственно загружая в платформу Хабер онлайн свои товары, вы попадаете не на один маркетплейс, да, а на те маркетплейсы, в которые вы согласовываете. И собственно маркетплейсы забирают к себе на э, свою витрину товары и продают их за вас. Как же работают сами маркетплейсы, да? люди, которые заходят на маркетплейс, у них очень активная маркетплейсов своя реклама, они, как правило, уже раскручены, люди знают о них, и, собственно, они смогут получить дополнительные товары, группы товаров через нашу платформу. Uh, и, собственно, продавая эти товары, они получают свою комиссию за продажу товаров, а поставщик продает свои товары, получает свои деньги, заплатив комиссию Marketplace. Таким образом, офлайн-магазину можно uh, перейти в онлайн-формат, uh, что uh, точно не, uh, нельзя перенести в онлайн на сегодняшний день – это доставку uh, и сбор товаров. Понятное дело, если вы а, как поставщик имеете только какой-то магазин, он закрылся, у вас есть возможность через нашу платформу выйти в онлайн, но а, склад и люди, которые упаковывают, отправляют этот товар а, покупателю, он все равно останется офлайн. А, пока еще а, в нашей стране дроны не делают доставку, к сожалению, и людской фактор в этом направлении остается пока через людей и руками. Для того, чтобы узнать больше о платформе, о кейсах различных предпринимателей в e-commerce, как попасть в онлайн, можно зайти на нашем канале, есть куча интервью с предпринимателями, и можно найти ответы на свои вопросы. Возможно, сейчас... Для вас есть какие-то вопросы о том, как организовать работу в e -commerce. Я готова на них ответить. До конца вебинара будет реклама на следующий вебинар и на наш телеграм-канал Андрей. Спасибо за ваш вопрос. Я так понимаю, вопросов нет. Тогда я хочу вам представить следующий наш вебинар. Его будет проводить Юлия Торговцева, она расскажет о том, каким образом вы можете сэкономить время и деньги на PPC-рекламе, о том, как автоматизировать работу в Google AdWords и не тратить лишние деньги, чтобы раскрутить свой интернет-магазин или свои товары в интернет-различных площадках, социальных сетях и так далее. И также хочу вас призывать подписаться на наш канал. Здесь вы можете узнать последние новости в e-commerce, а также о возможностях нашей платформы. Еще пару минут буду ждать ваши вопросы и будем закрывать вебинар. Пока вы их пишете, если вы их пишете, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Надеюсь, все, что я говорила, каким-то образом вам поможет в построении удаленной работы. Если хочется больше поговорить... О каких-то э, вопросах удаленной работы, узнать больше информации, я могу скинуть ссылочку на свой Facebook, вы можете мне задавать вопросы напрямую.